Значит, заказал я такую флешку Kingston, которая может записывать видео в формате 4К и 2К. Скорость чтения у нее до 90 мегабит в секунду и скорость записи до 80 мегабит в секунду. Ссылка будет в описании. Значит, что мы имеем в сухом остатке? Эта флешка пришла в течение 20 дней вот будем ее тестить на неродном адаптере и на вот этом переносном адаптере для телефона что она нам покажет в родном адаптере не получится тестировать так как он был поврежден при транспортировке вот ну и собственно говоря скорость памяти в неродном адаптере 65,8 мегабит в секунду записи скорость чтения 69,9 мегабит в секунду все это проверял на H2 тест программки для флешек на адаптере но ну, у него USB 2.0 в принципе поэтому Скорость чтения гораздо меньше 18 и 3 мегабит в секунду. Это скорость записи и скорость чтения 14 и 5 мегабит в секунду. Тоже проверим.